Ну что ж, уважаемые подписчики, зрители, всех приветствую на своем канале. Сегодня видео, как вы можете понять, наверное, по первой картинке посвящено не работе, а посвящено, так сказать, по следам выставки Охота и Рыболовства 2020, которая прошла на территории ВДНХ. Одна из крупнейших, наверное, выставок, если не самая крупная, проходит она кто не знает два раза в год весна и осень ну и вот по итогам я наверное вам расскажу что я приобрел что не приобрел сразу предупреждаю видео не рекламное видео у нас будет просто рассказ вот и также ну, наверное впечатление данной выставки что купил что не купила, хотел купить, расскажу. Ну, вкратце, в двух словах. Просто так, кому интересно. Ну, собственно говоря, начнем, наверное, с сумок. Два моих приобретения. Если на Алиэкспресс, вот, каждая из этих сумочек, она в районе 1500-2500. 2500-2500. 1500 вот так вот цена. Вот они немножко разных размеров. Вот оранжевая, которая она чуть-чуть побольше. Синенькая чуть поменьше сумки, так называемые каны, они не пропускают воду, ну и предназначены, собственно говоря, для того, чтобы в них малька перевозить, переносить, вот и так далее. Сейчас я постараюсь вам показать. Вот так вот они выглядят. Ни в коем случае, опять же, не реклама. Вот данная сумка имеет кармашек, просто очень удобно. И вот эта сумка тоже имеет кармашек. Значит, у этой у нас размеры 52 на 22 сантиметра. Вот здесь же у нас размеры 48 на 20 сантиметров. Приобретались они у меня не для малька перевозки, а для того, чтобы здесь возить приманки просто вот эти вот все ящики которые вот такой у меня был ящик вот такой который там в несколько сложений неудобно здесь получается спокойно вот сюда входят 8 коробок я покажу вам сейчас как и очень удобно то есть вместо двух ящиков одна сумка сейчас покажу на примере вот этой синей я просто сначала сложил сюда но она оказалась уже Коробки входят, но туговато. Соответственно, купил вот эту вторую сумку. Ее буду использовать как основную. А в эту сумку буду просто складывать рыбу. Вместо того, чтобы она по лодке валялась. Вместо всяких пакетов и мешков. Вот будет сумочка легко мыть. Закрывается, не пачкает ничего. Ну и также, если с не ехать, мы собираемся сейчас в конце марта, опять в Астрахань на полторы недельки, Наше любимое место это в поселок Промысловый, Янотайский район. И мороженую рыбку, оттуда вот несколько тушек и там несколько копчушек, тоже все герметично. За исключением вот такой вот пробки, которая предназначена она под аэратор. Вот. Но аэратор мы использовать естественно не будем. Вот просто все это затыкается, и она полностью герметична. То есть ни запаха, ничего быть не должно. Как вы можете видеть, значит, обычная стандартная коробка э под приманки одна входит вот так, и, собственно говоря, остальное вот так. Мне кажется, пока это удобно. Хотел тряпочную сумку, но тряпочная сумка пачкается в лодке. Вся будет в соплях, в рыбьих, в чешуе и так далее. Помыть ее, даже если отмоется, то останутся какие-то пятна. Эту уже окунули спокойно, прям в водоем, помыли тряпкой, ничего с ней не происходит. Вот здесь у меня двойнички, овсетники, поводки. Тут же у меня вот так вот торцом лежат коробки. Хочу их переложить сейчас как раз вот сюда, в оранжевую сумку. Вот. Они сюда, как вы можете видеть, спокойно входят. Просто она сейчас у меня немножко смята. Вот, переложу и продолжим. Покажу вам, как все это будет смотреться. Примерно как-то так. Еще сюда маленькие коробочки поместились. Ну, можно, я думаю, что пара вот таких вот больших сюда точно поместится. Здесь у нас. Ну, всякая ерунда. Мелочевка в кармашке. Вот. Это мы тоже вот так сюда. Ну, в принципе, вроде бы все. Раскладываю приобретенные двойнички, карабинчики. Вот они, родные наши. Ну, это не реклама опять. Ребят, никто мне ни за что не платит. Просто показываю. Как это выглядит у меня брендов я покупаю в разных и не брендов и известных и неизвестных если все рекламировать если мне за все это платили но ну, я бы наверное не снимал бы видео или наоборот снимал бы их таким потоком что мама не горюй приобрел такие вот оснасточки, не знаю хочу попробовать подсадить на жереха здесь тоже приобрел такую вот распакуем вот он. приобрел карабинчики застежечки сетников еще дополнительно разных троечка-четверочка с разным вот этим вот радиусом изгиба еще застежечки. Другой еще. Значит, у нас пятерка офсеты. 5,0, 5,00, но разной длины и разной формы. Тоже все это сюда. Вот. И коробочка, вот эта, она ляжет сверху на те. Вот покажу вам разницу. В двух пятерках. 5,0, 5,0. Вот. Один потоньше, другой потолще. Проволока. И вот по форме. Вы можете видеть вот я их прикладываю друг к дружке один у нас длиннее получается другой покороче и на одном радиус вот этот больше на другом поменьше 250 та же ситуация <coughs> ситуация со совсетами 30 вот они 3030 2 но один тонкий, другой потолще. И также один длиннее, другой короче. Что один что другой 3.0. А также разница в форме жала. Посмотрите. У этого жала немножко выгнутая. У этого жала прямое. Готовая коробочка. что мы тут имеем мы имеем в данном отсеке у нас лежат ножнички клей поводки стальные карабинчики с линейка значит это у нас застежки безузловые это штопор как его правильно назвать в общем фиксатор на офсетном крючке приманки ну и так двойнички самые ходовые и овсетники самые ходовые тоже так собрал вроде сумочку относительно здесь закрепил нож висит лип-гриб висит лип-гриб и зажим хирургический для извлечения крючков. Вот, в общем-то, все. Сейчас, наверное, пробежимся по приманкам по шнуру. Значит, прикупил я несколько упаковочек Milmax приманок. В последнее время, ребят, стараюсь покупать не брендированные приманочки, я уже говорил. Вот, а производитель, который, ну, пока не особо известен у нас да и вообще нигде. То есть вот Милмакс я покупал их перед осенней рыбалкой приманки. Честно говоря, понравились очень. То есть по качеству понравилось. Не реклама, ни в коем случае. Вот, по осени работал фиолетовый цвет. У меня его было очень мало. Поэтому сейчас я купил, ну не только, конечно, Милмакс, друзья, да и другие разные фирмы. Вот. Ну, отчасти вот у Милмакса взял такие приманочки. Хочу попробовать на весну, получится не получится. Все это будет испробовано у нас на Инотаевке в конце марта в начале апреля. Также взял твистерочки от экшен пластика, зеленые двуххвостые, тоже рабочая приманка, не обязательный экшен пластик, просто двуххвостые превосходно работают. Вот также еще приобрел, значит несколько приманок от русской фишки, вот она русская фишка, значит аромат непередаваемый, резина разных названий, поскольку, поскольку не реклама, я их не буду ничего произносить, а то начнете сейчас критиковать. В общем резина, вот эта резина она неубиваемая, то есть чтобы ее насадить или проколоть, это надо очень сильно постараться. Вот нравится мне на нее, когда клюет мелкая рыба почему потому что ведете приманку рыба хватает за хвост и вы чувствуете на палке прямо как <смех> она этот хвост оттягивает и отпускает и получается чпок <смех> вот. также вот такие вот рачки ядовитые ну и вот в этот раз тоже взял вот такие двуххвостые три Вот название опять же не буду говорить вот. все попробуем есть такие беленькие прозрачные даже вот, в общем есть разных цветов у них разных наименований разных размеров э -э резина не знаю вот была белорусская забыл название белорусская резина с такими же характеристиками а в частности характеристики вот такие вот берем резину и тянем у меня даже кадра не хватает ребят ну если не соврать вот вот видите вот она памс, <смех> вот такая резина неубиваемые белорусы делали великолепно долго играющая самое интересное на нее клюет ребят то есть на такую вот клюет в частности именно по расцветке вот прошлый точнее поза прошлой весной вот, много поклевочек было вот на такой вот именно брал судак Именно брал судак на небольших глубинах, где-то 4-6 метра, ну, относительно небольших, да. И именно по весне, на Инотаевке. Так что она не вся такая резина. Вот, я стараюсь покупать тянущуюся. Вот, но вот это вот обычные тристорочки, они все не тянутся. Вот, и самое то, что нужно учитывать. Это то, что вот данная резина, она между собой и ни с какой другой резины лучше ее не класть, плавится. Вот такой получился у нас рассказ, точнее не у нас, а у меня, про эти две сумки. небольшие Небольшой обзор приманок. Больше не знаю, что рассказать по итогам выставки. В целом мне выставка понравилась, конечно. В целом все было замечательно большое количество то что мне понравилось было очень много в этот раз компаний именно российских отечественных производителей было также много лодок в этот раз представлена разнообразных как надувных пвх так и жесткий корпус и пластик и алюминий также очень понравилось на одном из стендов, к сожалению, не помню, как называется стенд. Вы можете, думаю, если кому интересно, найти это в интернете. Компания производит накладки на днище лодок из пластика. К сожалению, задал я вопрос им, подо все ли лодки они делают или как. Они их делают только под свои лодки, ребят. Но идея офигенная. И если кто-то возьмет на заметку и начнет штамповать, сделает несколько штампов, под разные типы лодок надувных именно с надувным килем или килем как правильно вот я думаю что эта идея будет очень востребована вот так как но ну, это классно это здорово вы купили лодку надули ее один раз вместе с килем перевернули положили вот этот накладной пластиковое, накладное пластиковое днище как они говорят, оно еще потом будет складным, то есть сейчас оно целиковое. его перевозить можно только на крыше багаж на багажнике на крыше автомобиля, либо в прицепе. Потом оно будет складным, и вот вы лодку перевернули, один раз приложили это днище, приклеили, значит, специальные держатели. Там, по-моему, по 4 с каждой стороны, если у меня память не изменяет. И один болт получается на трансе, крепеж к трансу. Все это у вас дело высохло, и при приезде на рыбалку вы просто надуваете лодку. Если вы ее надуваете, сдуваете. Вы ее просто надули один раз, потом накрыли сверху дном, то есть днище накрыли пластиковым дном, закрепили это все болтами, к специальным держателям обратно перевернули и все и у вас получается э, не рип конечно но дно получается жестким пластиковым за счет этого естественно повышается э, там на несколько километров в час скорость я так думаю что повышается управляемость потому что у них по бокам еще на этом дне э, сделаны специальные э, как их не назвать фальшкиль как на самолете но Направляющие два киля, которые придают устойчивость. И мне кажется, что это очень интересная идея. Очень. Поэтому, если в будущем начнется производство таких штук на разнообразные лодки разных моделей, разных производителей, я думаю, что это будет очень востребовано ну вроде все не знаю что еще говорить вам показывают сумки себя не показываю почему потому что я сегодня в не очень приглядном виде в одежде потому что ковырялся здесь ковырялся немножко занимался грязной работой вот ну и попутно что-то снимал Показывать сумки вам дальше нет смысла то есть поговорить поговорили приманок много понравилось, да, еще вот, что очень много российских производителей, но что не понравилось, у всех практически, ну, не у всех, у там, наверное, 80-90% приманок копии, то есть э, выпускается копия одной компании, известной какой-нибудь, потом на эту копию делается копия, потом делается копия на копию, потом делается копия с копией на копию, и получается, что чем дешевле приманка, вот идешь по стендам и смотришь одни и те же приманки. Чем она дешевле, тем это значит копия с копией на копию на копию копия. Вот так вот. Чем подороже, это значит уже пошла вторая там пятая копия, еще дороже там идет первая копия и самые дорогие это оригинал. Хорошо ли это или плохо, не знаю, не знаю. Возможно это и хорошо. Но я так думаю, и мне бы хотелось, чтобы все-таки начали делать что-то свое. Да, понятно, что в тех условиях, которые сейчас есть, мы не, не сможем, может быть, или очень тяжело что-то новое придумать, потому что разнообразные формы уже выдумывать какие-то инопланетные приманки, инопланетных существ, разные крокозябры, не существующие в природе. Но я думаю, что не стоит, конечно, этим заниматься. А что-то такое качественное, свое, именно свое, российское, именно вложить в это, вложить в производство именно свой дизайн, свою разработку какую-то, сделать ту же самую рыбку, только ну, по-своему нарисованную, не тупо копировать. Копии, конечно, наверное, тоже хорошо, вот, если они работают. Но очень много таких копий, которые сделаны. Ну, такое ощущение, что резина, как от резиновых сапог. Поэтому деревянная. То есть, есть ли смысл делать такие приманки? Наверное, есть. Только ради чего? Продать ее за 50 рублей пачка, заработать денег и потом получить отрицательный отзыв. Ну, не знаю. Ради что, разве ради зарабатывания денег? Но, но, к счастью, таких немного, но они есть. То есть в основном сейчас идет качественный силикон в большинстве случаев, но плохая отливка. Копий. И, конечно же, вот я еще раз повторюсь: это копии. Как замотивировать производителя российского делать что-то новое? Ну. На этот счет надо подумать. Опять же, кто должен думать? Наверное, сам производитель должен быть заинтересован в этом. Ладно, господа. На сегодня все. Спасибо за внимание. Кто выслушал мою тираду, мой словесный, так сказать, опустим мое словесное вот это вот послание то, спасибо кому понравилось ставьте лайки дизлайки комментируйте вот постараюсь потом снимать что-то интересное ребят я только начинающий видео видеосъемщик поэтому но ну, не судите так сильно строго огромное спасибо еще раз до новых встреч